there well, welcome to our 446th class. how are you today? Today is good. What date is it today? Uh, today is the uh, eight, 18th 18 eighteenth <coughs> oh, mm -hmm. yes, yes. of October. Mm -hmm. What day is it today? Uh, today is the um, Friday mm -hmm. today' is Friday yes. uh, Friday mm -hmm. what will you do today mm -hmm. I will work today and I will go to omsk on on my plane because I will um, fly to Moscow today evening. Mm -hmm on um uh, le lecture, uh, lecture on lecture uh of uh elena mm -hmm. from america mm -hmm. and uh what did you do yesterday um, <coughs> yes yesterday i worked and i went to gym So your plans for the weekend to be in in Moscow? Yes. Mm, yes, but uh, on uh, uh, on Sunday I came back. Came I will came. I will back, come. I will come. come I, I will come back to uh, Omsk mm -hmm. and Petrovsk. Mm -hmm. Okay. So let's revise the words, please. Эм. Попробуйте раз. Э, Дивейсен. Э, отклонение. Отклонение. Workload. Э, Нагру, э, нагрузка. На, наг, нагрузка. Нетив. Э, естественный, да? Врожденный. Врожденный. Tissue VF. Ткань клапана. Biological prosthetic valves. Prosthetic valves. Translate with the sentences. Doctor said that uh, in blood uh, is the, there is there is um, a, a little uh, mm -hmm. a, no a little mm -hmm. a little f Divination? from or, divide, mm -hmm. deviation from normal. Mm -hmm. Normal, but uh, it, it it is mm -hmm. from YouTube. А YouTube, I had I um, um, Recent no? had uh, recently. Uh, recently ill. Mm -hmm. Mm -hmm. Или, I have recently cold, просто co холодный. Co co cold, да? Холод, mm -hmm. как холодный, так и uh, ah, А, да. mm -hmm. Mm -hmm. uh, I I rec recall that um, uh, modern uh, s uh, s uh, school children, school, school children uh, ha have have a, a very big um, a very big workload in school. Uh, because uh, they have uh, about mm -hmm. Mm -hmm. about fifty really. mm -hmm. yes, mm -hmm. about fifty percent in first class um, have uh, a bad uh, eyesight. Uh, eyesight mm -hmm. um uh Many people have something. Ah, um, some. Uh, some, some um, native disease, mm -hmm. but they, um, but they um, don't. I uh, didn't. Uh, don't, da, don't don't don't uh, different from. Uh, don't from di different. From the uh, from different uh, from um her health mm -hmm. people, no? people. Mm -hmm. her people on uh first on the first side. Uh, first first side uh does, doesn't don't da, d don't don't don't say, don't, don't say. Mm -hmm. <coughs> um. do they do? Do do they в in in our, Нет, do Let's go on reading and translating. Echocardiography is the basis of the evaluation of cardiac status during pregnancy, both uh, routinely and in the event of a clinical de deterioration. In any patient with congenital heart disease, echocardiography should be Performed at uh, last once during pregnancy. Venticular and value uh, function as well as as extending a water dimensions can be assessed and compar compared, compared. To, compared to pre pregnancy val values. Left ventricular di diastolic are known to increase approximately 7 and 12% throughout pregnancy and to return to preconception values 6 and 12 months after pregnancy in healthy women. Эхокардиография основывается на оценке сердечного статуса в течение беременности. Опа и м -м, доказанный, доказаны до клинической практикой практи или практи отклонения. Отклонение. Ивент это как событие, но а, событие не знаю, как тут лучше перевести. В обоих и в рутинных, и может быть как бы случайно. И в случайных а, да? отклонениях. Отклонения. <как> У многих пациентов с рожденными бороками сердца эхокардиография должна быть представлена как перечень, дели. Угу. Одна, од, Однажды один раз, в течение беременности. Да, по крайней мере, один раз. По крайней мере, один раз в течение беременности. Желудочковая и клапанная функция так хорошо, как восходящая аорта. Может быть, оценена. От, может, может быть от, отклонена. Да? Оценена. оценена. Оценена. И э, по сравнению и, с... Э, и ее можно сравнить. А ее можно сравнить с перед беременностью клапанов. Э, нет, тут. Ой, не оценку. В... Оценку. А, ну да, с... оценку. Ну да, Оценка с показателем, пер... можно сказать. С показателем перед беременностью. Ага, с пер... показателем перед беременностью. Левый я э... стала левого желудочка. Угу. А а с... Нет, это. <связавший> 3D, как там, расширение? Измерение. Измерение. измерение. Знают, известно, что, что увеличивается примерно на 7-12% процентов в течение беременности и возвращаются после родов к оценке ну, через 6-12 месяцев после беременности у здоровых женщин. Systemic dimensions uh, remain stable uh, allow alone for the increment of stroke volume maximum uh, hemodynamic adaptation takes uh, place be beyond 20 weeks uh, up to the end of the second trimester and routine echocardiographic follow-up during pregnancy can uh, therefore be planned between um, 20 and 20 weeks of gestation. Uh, trans Transesophageal echocardiography is rel relatively, Relative? re relatively safe during pregnancy. It is in uh, particular helpful in hemodynamically stable women with a mechanical valve pros pr uh, prosthesis and suspected valve thrombosis to determine uh, thrombosis. Size and to guide therapy. Угу. Систолическое измерение систолического остается у, стабильным. Остается стабильным. Позвол, позволяет. позволяет, позволя, позволяет э, increment это прирост возрастания позволяет возрастать строго объема, да? а ударному, ударному, объему удар, ударному объему сердца. Максимальная гемодинамическая адаптация занимает при, место, занимает место за, после, после 20, после 20 недель и к концу второго триместра. И рутинная эхокардиография в, теч... в течение беременности может таким образом быть запланирована между 20 и 24 неделями гестации. Транспищеводная эхокардиография относительно, относительно безопасна в течение беременности. Это... В особенности. в особенности позволяет и а, ну, гем... является вспомогательным, а, вспомогательным в, гемоди... в гемодинамике стабильных uh -huh. женщин да, uh -huh. с механическим клапаном протезированным механическим клапаном и за подозрением на тромбоз клапана uh -huh. Чтобы решить, чтобы, чтобы решить э, размер размеры тромбы и э, управление терапией. Да? Uh -huh. Ну, как бы, да, назначить uh -huh. терапию. Назначить терапию. Exercise э, testing э, да? uh -huh. Тест... -э. during pregnancy has been studied and showed no adverse con consequences. -conse -con Consequences with regard to the um, fetal well-being matched uh, by um, umbilical uh, artery Doppler indices and in, fetal indices in and fetal heart rate. The safety of exercise testing in women with established uh, congenital heart disease has not been studied, therefore it is recommended to not uh, exceed a heart rate of um, uh, 80% of, of, of predict, predicted maximum heart rate and res respiratory ex exchange ratio of 1.0 uh, in vo to max testing тест с нагрузка и физическая нагрузка в течение беременности имеет быть в изучениях да, и... Изучен, ходит, как бы, а, изучается, и изучается и э, должен показывает а, и, и показывает не э, Что нет, э, отрицательных нет отрицательных последствий неблагоприятных. И... С применением, да? Ну, как бы, да, Или... в отношении к плоду. В отношении к, к плоду. У well это состояние. Mm -hmm. Хорошо измеряемый. Да? А, Нет, при... well -being это вот состояние. Со а, состояние. состояние. Да, при ты... измерении mm -hmm. доплером пупочной артерии показателей доплера пупочной артерии и э, сердцебиения э, э, ударов сердца плода угу. безопасный э, тест с упражнениями у женщин с, с, с оценкой врожденного порокового сердца не изучили. изучались угу. не изучено. таким образом это рекомендуется не они а рекомендуются, да? не усиливать, не, не усиливать э, сердечный ритм, Чистоты. частоту се, се, сердеч, сердца, 80, 80 от 80 но, процентов от норм, максимал, да? Да, от, максимального. от максимального удара сердца и э, дыхательные изменения в отношении один э, к ударному объему, наверное, максимального. Удальный объем, наверное, умноженный на два или как тут <смех> это, <смех> А это объем кислорода, а. наверное, было а. максимального объема кислорода тестирования. Тестирование. Mm. Угу. Э, добу... Добу uh -huh. be because of limited experience pregnancy. MRI is the uh, preferred imaging modality in women with aortic disease uh, in whom uh, aortic di diameters need to be assessed during pregnancy and cannot be visualized uh, using echocardiography. In these cases, it is recommended to have an MRI performed before pregnancy for com comparability компорабитие оф диаметрс. Эти три слова Доб... переводятся стресс эхокардиография с добутамином. Угу. Стресс эхокардиография с добутамином должна быть... Должна избегаться. М... Избегаться, потому что ограничена опытом из беременности, <свят> в течение беременности. МРТ предпочтительное изображение режима у женщин, у женщин с, с заболеванием аорты у которых диаметр аорты должен быть оценен в течение беременности и не может быть визуализирован, используя кардиографию. В этих случаях рекомендуется МРТ предпочтить перед беременностью. Перед беременностью для сравнения диаметров. Гедолинию. Uh, is not routine, routine, routine routinely routinely. Routine, routine, routine, routine, uh, used it um, uh, rigid uh, rigidly, uh, readily passes um, the placental bord border and thus may enter the fetal circulation and is ex excret excreted in the amniotic fluid through uh, uh, the fetal ki ki ki kidneys. Mm -hmm. The impact of the presence of gadolinium in the amniotic fluid on the fetus is uh, un unclear, unclear <clears throat> but should be Con harmful. considered harmful considered harmful. In uh, individual cases, gadolinium use may be considered based on the es estimated risk-benefit be ratio in favour in favor, uh, of the benefits for the mother. A supine uh, position compresses the inferior benefit ever, but not the water. Годолин не, э, рути, рутина не используется, э, он, ре, он легко, он легко э, проходит, про, про, не, проходит, проходит через плацентарный барьер и таким образом может входить в, в, в циркуляцию плода, плода угу. и э, выводится, выделяется, выделяется в жидкость через почки туда. плода. <связывание> влияние наличия гадолина в амминиотической жидкости на плода не ясно, но должно быть рассмотрено как угрозное. Вредоносное. Хам – это вред. Хам – прилагательное, Хам – вред. Да? <связывание> В индивидуальном случае гадалин использует, может использоваться да, использовать гадалина может быть рассмотрено как рассмотрено для оценки риска положительного риска. Пользу, риска, пользу эм, преимуществ для матери. Преимущественно для матери, да? Позиция на спине. Позиция на спине сдавливает нижнюю полувено, но не аорту degrees relieves uh, this compression at last um, pati pati pati pa partially partially position should be consistent consistent from early pregnancy to delivery because of the large influence of position on cardiac hemodynamic parameters while su survival, Uh, of congenital heart disease patients has increased over the um, past past, deca de past mm -hmm. decades the imaging uh, burden of this population has similarly grown the number of tests per uh, patients is uh, pa pa partly uh, associated with the disease complex complexity, complexity. <clears throat> Левая боковая позиция с наклоном Наклоном в 30 градусов, а не 15 градусов высвобождает, так, так, высвобождает, это, высвобождает эту, давление. это давление, по крайней мере, Часть, угу. по крайней мере частично. Позиция должна, должна быть эм, совместима, совместима с ранней беременностью. Да, потому что от период от ранней беременности до родов. Период от ранней беременности Дорог, до родов, потому что, что большой б... больш... большое, большое влияние позиции влияние, на сердечную гемодинамику, да. на Поро. параметры Товим. сердечной гемодинамики. В то время как выживаем, угу. выживаемость угу. э, пациентов с рожденным пороком сердца увеличивается в последние десятилетия, угу. э, изображения. Беда, тема, тема изображений. А, тема изображений это, этой это, популяции э, тоже э. растет. Симиловы, растет количество тестов тестированных наверное, на, паци... на пациентах частично ассоциируется с, э, с заболеваниями слож... сложными да, заболевания. mm -hmm. also utilization rate of ct during pregnancy increased in the general population Because uh, sterilization, chest CT or uh, nuclear imaging leads to fetal uh, exposure, to low dose exposure, uh, to low dose uh, ioniz Bionizing. ionizing. ionizing. <coughs> radiation and should be avoided during pregnancy but if a strong indication exists exists and chest ct is performed the risks uh, of fetal damage are damage alone are fetal radiation exposure exposure expo uh, below 15 uh, MCV MSV is associated with a negligible, negligible negligible fetal risk. Chest CT leads to a fetal exposure of exposure of approximately 0.01 and 3 MSV depending on the target diagnosis. Only abdominal CT and myocardial perfusion scans exceed 50 mSV. CT imaging should be performed in left lateral position and to further decrease the fetal radiation exposure rate exposure mm -hmm. to yeah, surgeon mm -hmm. uh, uh, may be considered, but considered but, de uh, but decrease of exposure is limited and clinically <coughs> hardly relevant. Также э, коэффициент, использования. коэффициент использования компьютерной томографии в течение беременности увеличивает, увеличивается в общей популяции. Э, сердеч, э, капитализация сердца, э, э, грудной, э, да, компьютерная, томография, компьютерная томография грудной клетки или шеи, изображение... Э, Приводит. Да, к... ядерное изображение. А, ядерное, да? угу. изображение, изображение. приводит к воздействию ну, на плода из да. низкого доз, доз... дозы изонизирующего радиации доз... и должно быть и Огон... должно огранич... избегаться. избегаться в течение беременности. Но если строго Строго необходимо, да, здесь... Существует строгая необходимость. И То не проводится... проводится... Томография компьютерной грудной клетки. Риск э, смерти плода. Нет, ну Риски. как... Бы да, дем... ну, это как разрушение. А, разрушение плода, да? Ну, угу. Воздействие C ст, радиации так. на плода ниже 50 МС, э, единиц, вот mm -hmm. ассоциируется с... Э, Не незначительным. Нужно, да нет, yes. Negligible, незначительный. Негледжибыл незначительный. <с janets> с незначительным риском плода. Компьютерная томография грудной клетки приводит к воздействию на плода примерно 0,01 при единице. Это зависит от цели диагностики. Только компьютерная томография брюшной полости и перфузии, сканирование перфузии неокапля до 50. Повышается. как вы ну, повышается до а 50. 50? компьютерные 50. изображения должны быть представлены в лево-латеральной позиции. На... <по... <по... <по...> и в дальнейшем должно быть, снижа... быть снижать уровень воздействия, воздействия, воздействия радиации на плода. Угодно. Эм, это защита и защи Защита Тоже должна быть да, ну, рассмотрено. содержаться, осмотрена. Но освещение Тоже воздействия теории. ограничено и клинически тяжело... тяжело. Эм, эм, от Относятся, ну как вы, можно тут даже не, не, не переводить рельван. Эм, клинически эм, трудно. Труд ill uh, contrast actions cross the plac placenta and are better avoided uh, also ev evidence um, of uh, serious people harm Is like like like like may be needed in rare cases. In the case of fluoroscopy, by trans radial approach, shielding causes double exposure. Uh, to the patient. Uh, the, to avoid the use of flu fluoroscopy and electro anatomical mapping system might be used to navigate and perform e intrachoc pressure measurements. Это переводится йодосодержащее содержащий контрастное вещество пере, пере, пересекающие с и лучше избежать его, избежать избежать. его из Хотя... И, хотя. Доказательства э, серьезного вреда на плода, вреда на плода э, не, недостаточно. недостаточно. недостаточно. Катализация сердца может, быть, сердца может быть, быть в редких случаях нуждаться, в случае через Через радиальное применение, угу. трансрадиальный подход, транстрадиальный подход. И в случаях... Трансрадиальное является, причиной... а -а является причиной... воздействия на пациента. Двойного даже, а, двойного воздействия на пациента, да. <свят> Чтобы, избежать Чтобы избегать использования флуороскопии, электроанатомическая ана карта, да, картированная системы может быть использована в навигации и представлена, для управления и представлена внутрисердичным давлением, измерением внутрисердичного давления. Fluoroscopy might be in considered in cases of suspected mechanical verb thrombosis with short exposure times. All imaging modalities in including clinical indications are summarized summarized summarized, summarized in table five point two. Uh, instance and time timing time, time, time of events. Most simple types um, of congenital heart disease are associated with a lower risk of events during pregnancy. While women by uh, uh, complex lesions are at higher risk in a comprehens comprehensive lit uh, literature, Ревью. complicated pregnancies were, were, were, were, were most often вь uh, высматривается в случаях подозрения на механического клапана с коротким временем воздействия. Все изображения, режимы изображения, включают клиническую оценку, суммируются в таблице 5.2. Охват угу. Ах, да, и время событий. Ивент как события. Этих, ну, <сос Buchanan> угу. большинство простых типов рожденных пороков сердца оценив... Ой, ассоциируются с низким риском событий в течение беременности в то время как женщины со, сложен... со сложными повреждениями имеют высокий риск в Во всестороннем а... обзоре литературных данных комплексенческой ревью во всестороннем, обзоре литературных данных. Во всестороннем обзоре литературных данных сложные беременности были часто видны у пациентов с цианотическим заболеванием сердца, циркуляцией фонтана и частичным дефектом подсердно-шелудочкой перегородки. About 35 and 40 percent of these pregn pregnancies e indeed in a mis miscarriage, miscarriaged com com compared to approximately 10 percent in the general population. The highest high risk of heart failure, adynea, of uh, cardiovascular mortality was found in patients with uh, a Uh, syndrome cyanotic disease front and circulation and pa partial uh, adicular set of defect and patients with a transposition of the great arteries this a physiologic, physiologic hemodynamic uh, burden and uh, bleeding Um, present from the first weeks of the station and increasing towards uh, to the end of the second trimester, such events are likely to happen during the inter, inter, entire entire pregnancy. Около 70% таких беременных в конце в конце Не, выкидыши, да? да заканчиваются выкидыши. выкидыши по сравнению, по сравнению примерно 10 процентов общей популяции Увелич... в, в самый высокий риск э, сердечная недостаточность, аритмия или э, сердечно сосудистые заболевания, были, найдены, были обнаружены у пациентов с Синдромом Эйзингера, э, си, синими заболеваниями, цир, циркуляция фантена и частичным прицельно желудочком с дефектом перегородки и э, пациента с транспозицией главнуса артерии. С физиологической гемодинамикой нагрузкой. А гемодинамической а нагрузкой uh -huh. э, представлена э, от первых недель гестации и увеличивается э, по направлению к концу второго триместра. Э, сердечные события да? uh -huh. или uh -huh. э, осложнения какие-нибудь? Вероятно. Uh -huh. э, э, э вероятно, случаются в течение целой, целой беременности. The contractions uh, during labor uh, are an additional uh, load and uh, therefore patients are uh, also at risk of events during the peripatum period, Had failure. Indeed, uh, in a prospective study had value occurred through how through how, throughout, uh, throughout. throughout throughout pregnancy but most typically at the end of the second trimester and in the first week after delivery in women with congenital heart disease the incidence of heart failure was age uh, percent which uh, is much lower than the 19% in pregnant women with well, well, well, heart disease and 40% in women with a Контрастирование в течение беременности, как дополнительная нагрузка, как, как, является добавочной нагрузкой. А, является добавочной нагрузкой, и таким образом пациенты также в риске событий в течение послеродового периода. А около родового периода. Сердечная недостаточность. На самом деле. На самом деле, перспективное изучение сердечная недостаточность происходит в течение беременности. Но э, наиболее ]�а типичное в конце, конце второго триместра и в, э, в, первом, первой недели, в первой неделе после родов. У, uh -hmm. у женщин с рожденным пороком сердца охват сердечным достаточном было 8%, процентов что является выглядит намного ниже, чем намного ниже, чем 19 беременных женщин с клапан, заболеванием клапанов клапана в сердце и 40 женщин с кардиомиопатией. Антонин, yes, So thank you very much for the lesson. I wish you to have a nice day So goodbye.